Всем привет, друзья! На связи Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим о том, почему нельзя залазить в интернет, когда у вас невроз и панические атаки. Дело в том, что очень часто люди тревожные, они воспринимают как что-то ненормальное или как что-то в качестве проблем со здоровьем, свои какие-то симптомы, свои какие-то проявления. Есть всего три направления переживаний, связанных с неврозом Это переживание за свое здоровье То есть человек убежден, что он чем-то болен и врачи не могут пока найти его проблему со здоровьем Второе это переживание за свою психику Человек убежден, что с ним что-то не так с точки зрения его психики Что он не очень нормальный и третье – это переживание за мнение окружающих Но в плане интернета за мнение окружающих очень редко человек стремится что-то там найти Потому что вряд ли он там найдет что-то полезное для себя А вот если мы говорим про первые два случая Например, возьмем случай, если у человека переживание за свое здоровье То есть он убежден, что он чем-то болен И что с человеком происходит? Например он э, почувствовал какой-то неприятный дискомфорт Ну какой-нибудь, не знаю, там просто нога зачесалась, предположим В тот момент, когда у него зачесалась нога Это для него ситуация неопределенности Он не понимает, почему нога чешется Но так как у него есть переживания за свое здоровье Он тут же объясняет, то, что чешется нога какой-то болезнью Думает, а не болезнь ли у меня какая-нибудь серьезная? И такой думает, дай-ка я себя успокою то есть он думает, мне хочется успокоиться Он же переживает прямо сейчас То есть смотрите логика Я переживаю, что чешется нога Можете заменить это на любой другой произ... Произ... Произ... произошедший симптом Я переживаю, что чешется нога Воспринимаю это как что-то опасное со здоровьем И у меня возникает страх Что теперь мне делать? Я в страхе Человек пытается себя успокоить за, за тем, чтобы полезть в интернет. Дело в том, что как раз недавно мне клиент так и сказал, но ну, он, правда, сказал про психику, но мы еще к этому вернемся, поэтому смотрите дальше. Итак, человек берет и вбивает. Почему чешется нога? Или какие проблемы со здоровьем возникают, когда нога чешется? Или... Чешется нога. Симптом какой болезни это является? Или другие вещи? И, конечно же, в интернете он находит подтверждение, что то, что нога чешется, является одним из симптомов какого-то заболевания. И здесь уже без разницы, есть ли у человека остальные симптомы. Он на них даже смотреть не будет. Например, там написано, может быть, так. Например, у вас текут кровавые слезы из глаз, у вас а, отпал нос, и у вас, там, не знаю, а, побелела кожа, и чешется нога это значит что у вас какой-нибудь э, столбняк э, эйхера и человек думает все у меня столбняк эйхера других симптомов у него нет но ему это не важно он увидел что если чешется нога то это значит какое-то серьезное заболевание и тут же, получается, у него страх еще больше усиливается. Он начинает искать дальше про этот синдром Эйхера, ну какой-нибудь, да? И начинает находить еще кучу симптомов. Например, у человека там будет написано, если у вас иногда пропадает чувствительность ноги, и человек думает, у меня пару раз немела нога, это, наверное, про это – и начинает как бы свои симптомы, стандартные, обычные симптомы, как у любого здорового человека Подтягивать под это заболевание И дальше это формирует его представление И все благодаря тому, что он хотел себя успокоить, поискав эти симптомы в интернете Поэтому ни в коем случае так делать не надо Дело просто в том, что когда вы задаете запрос определенный Он у вас не нейтрального характера, а он отражает ваши переживания Например, вы можете сформулировать свой запрос так какой болезни относится симптом чешца-нога? И получается, что вы уже предполагаете, что какая-то болезнь должна объяснять этот симптом. И интернет, скорее всего, вам выдаст это. Он не выдает вам информацию, он отдает вам как бы подтверждение ваших предположений, которые вы делаете. И в результате ваше состояние только усугубится за счет этого. Мне очень часто приходится с клиентами вот разбирать как раз такие ситуации. Человек говорит, например... У меня что-то произошло, то есть в плане психической деятельности он говорит Я все время себя проверяю То есть я, например, подумал э, или я представил себе с парасони, Что я стою в кругу людей и с ними общаюсь по ролям, например То есть человек, грубо говоря, когда проснулся, потом лежал с закрытыми глазами И представлял, что вокруг него люди, что он с кем-то что-то обсуждает Или, допустим, человек шел и вслух сам с собой разговаривал И он, получается... И этот э, то, что он сам с собой разговаривал, он теперь начинает проверять, не является ли это симптомом какой-нибудь шизофрении, и начинает выискивать шизофрения. какие у нее симптомы, начинает пытаться сопоставить свои симптомы с симптомами шизофрении, и в итоге он хочет успокоиться, да, то есть типа, что разговаривать с самим собой это нормально, а он пишет не про это, он пишет разговаривать с самим собой является симптомом шизофрении. И интернет ему выдает: да, в каких-то случаях шизофреники разговаривают сами с собой. Все, и у человека, у человека, все, крыша уже уехала, он уже боится. И все потому, что он пытался успокоиться. За счет того, что вводил в интернете эти запросы Который думал, что они его сейчас успокоятся Интернет ему скажет Друг, все с тобой хорошо, не переживай Но вы должны понять, что все статьи в интернете Они направлены на то, чтобы спровоцировать у вас эмоции Они нужны для того, чтобы продавать Для того, чтобы все это распространять И поэтому им гораздо важнее напугать вас Заинтересовать вас в эмоциональном плане, чем успокоить Если вы успокоились то вы ничего не сделаете. Вы никуда не кликнете, никуда не перейдете. Вы ничего снова не прочитаете. А если вы испугались, вы, блин, от корки до корки все читать будете. Еще и поделитесь с друзьями, чтобы они, чтобы они были в курсе, какой опасностью вокруг обладает этот мир. И получается, что мне приходится с клиентами, как только у них возникла такая ситуация, прорабатывать ее так, чтобы они переставали бояться. То есть, смотрите, человек... Представил себе, ну, допустим, человек шел и разговаривал с самим с собой вслух. Он посчитал, что это ненормально, это вызвало страх. Дальше он лезет в интернет, узнавать, что это, и начинает еще глубже погружаться в свои переживания, находить подтверждение того, что он ненормальный, еще больше. В этом случае надо останавливать этот процесс каким образом? Когда человек а, общается с самим собой, разговаривает, мы фиксируем это в виде АБЦ-схемы когнитивно поведенческой психотерапии, в виде события. Например, событие будет выстроено таким образом. «Вспомнил, как сегодня говорил вслух сам собой». Б – это восприятие, это ненормально С – тревога И вот таким образом по АБЦ мы формулируем это в виде события И мы начинаем разбирать его, искать совокупные причины, которые в сумме совпали и привели к тому, что он разговаривал сам с собой Конечно, это непростой процесс, но как только мы меняем восприятие человека, находим совокупные причины Он сразу же перестает испытывать тревогу, перестает воспринимать это как что-то ненормальное и в результате он перестает за это бояться, и как только страха нет, ему не надо идти в интернет и про это узнавать. Он уже без интернета спокойно воспринимает то, что он сегодня сам с собой вслух разговаривал. И это убирает страх из его жизни. Одну ситуацию мы убрали, и так мы делаем все остальное время с остальными ситуациями. Поэтому имейте в виду, что толкает вас на поиски в интернете Ваш страх Если бы его не было, у вас бы не было никакого желания в интернете копаться И имейте в виду, что ваши попытки успокоить себя с помощью этой информации К этому не приведут, а только усилят вашу тревогу Я очень интересно мне узнать о ваших случаях Как вы находили в интернете Напишите в комментариях Какие сами вещи вы прочитали в интернете, которые вас еще больше напугали Я понимаю, что может быть не для всех это будет сейчас полезно Но мне реально очень интересно, что вы узнали в интернете хотели, Когда хотели успокоиться, что напугало вас еще сильнее Прямо сейчас напишите об этом в комментариях Я обязательно все прочитаю Спасибо за то, что вы со мной Всем пока